Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык за 3 минуты. Сегодня мы с вами поговорим про желание. Как на испанском выразить желание? Давайте начнем. Для желания мы можем использовать такую конструкцию как querer плюс инфинитив. Да, глагол querer хотеть плюс инфинитив. Например, кьеру, бьяхар, европа, хочу путешествовать по... Европе. Глагол querer, он, в принципе, универсальный, он используется так и для значения каких-то долгосрочных планов, например, quiero aprender alemán, да, я хочу выучить немецкий, ну, также каких-то 7-минутных желаний, например, quiero desayunar, я, я уже хочу завтракать, да, Дальше, следующая конструкция. Те густария, мэгустария, уж стария и так далее, плюс инфинитив, который переводится, да, тебе ему хотелось бы, да. Она используется в основном для выражения каких-то крупных, долгосрочных планов, но не всегда, опять же, да. И в отличие от керер она звучит, не так грубо, да, не так прямолинейно, а как бы мягче и вежливее. Сами смотрите, Керби Харпер Европа. Я хочу путешествовать по Европе. Михаил Стареев Яхарпер Европа. Мне бы хотелось путешествовать по Европе, да? Тихоустрия Бинир. Тихоустрия Бивирен Испания. Тебе бы хотелось жить в Испании, да? Или геро бевирены в Испании, да. Я хочу жить в Испании. Кстати, выражение могу ну, старея там либо тегусы, там и так далее, да? Например, когда вы хотите что-то отказаться от какого-то предложения, вы говорите могу старея перо. Я был бы рад, я бы хотел, но там я не могу, например. Вас куда-то приглашают, то такие могу старея перо. есть туда я, Я мне бы хотелось, но я должен учиться там. И предпоследняя конструкция это мы питья, ты питья, ле питья и так далее, да. Вот эти все мы ты ле, но что ле плюс инфинитив, да, это мне, тебе, ему и так далее хочется, да, оно выражает ту же идею, как и мы, я плюс инфинитив, но используется уже в основном для каких-то минутных желаний, то есть вот-вот что-то вам хочется, да, более сейчас, и она как бы используется в более неформальных обстановках, а, и вместо инфинитива, да, вы можете всякие там, не знаю, еду, напитки и так далее использовать. Например, mm -hmm. «Мээпитэсэй дэсэйнара ора», да, я... «Мне хочется уже по дэсэйнара я сказал завтракать». <laughs> Либо, например, «Кэтаэпитэсэй, кафэ о те?» Что тебе больше хочется, кофе или чай? Глагол преферир, как и в русском языке, используется для выбора одного из вариантов, Да? И, но в испанском он как бы такой более универсальный, то есть его можно как в формальной, так и в неформальной обстановке использовать. Например, ¿Qué prefieres? у кафе, да, Что ты хочешь? Что, что ты предпочитаешь, чай или кофе? И вы говорите, prefiero el café, я предпочитаю кофе. Вот и все, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их в комментарии. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте заходить в мою языковую школу, там вы найдете много полезных материалов для изучения испанского языка и полезные всякие различные курсы по испанскому и по английскому языку, поэтому обязательно заходите и подписывайтесь на мой инстаграм.